Привет, друзья. Закончился восточный сезон, к сожалению, пролетел как один день. Такое ощущение, что вовсе не был дома. Я извиняюсь, ребят, перед всеми, кто хотел со мной встретиться в то время, когда я был на родине. Но реально не получилось, не хватило времени. Даже родственников не всех увидел, к сожалению. Через Эти три недели, которые направо. я провел дома, в временном эквиваленте ни о чем по сравнению с теми проблемами, которые нужно было решить Сейчас мы едем смотреть ехать сиат 3 километра 2004 года четырехдверную Судя по фотографиям есть большая царапина на двери, есть мятина. Сиат-Ибица очень популярная не очень популярная, а довольно популярная, скажем так, машина среди молодежи будь я холостяком если бы я выбирал, например, себе какой-то автомобиль на время то вся от Ibiza был бы не последний вариант для рассмотрения По большому счету это Volkswagen Поло просто в другой упаковке А качество Volkswagen хоть в принципе и оспаривается многими но для меня по крайней мере она очевидна Volkswagen делает очень хорошие машины Да, можно спорить долго и упорно по этому поводу но опять-таки выражая свое личное мнение Ребят все что я говорю на канале это те э, знания, которые я получил в процессе именно работы Потому что перекупка для меня в некоторой степени работа Я выражаю имхо, выражаю свое мнение Оно может разниться с мнениями аудитории нашего сообщества, нашего проекта И э, я ни в коем случае никому ничего не стараюсь доказать Не стремлюсь, э, более того, этого сторонюсь Сейчас я выражаю свое мнение. Сеат Ибица очень хорошая машина с довольно красивым, в моем понимании, кузовом, с хорошим мотором. Вот в данной машине, скорее всего, стоит мотор 1.9 SDI. Один из самых неубиваемых, простых и надежных движков дизельных, из тех, что э, мне доводилось испытывать и эксплуатировать. Если бы он был ТДИ, хозяин наверняка Это бы указал, этот мотор Скорее всего СДИ, но тем не менее Еще раз повторю, я их продавал, эти машины Уходят они не так хорошо, как Гольф э, или Поло Скажем, те же самые Но э, спрос на них есть, стабильный Вот, если машина в нормальном состоянии Если при этом мы сможем Цену скинуть немного, то Вариант не самый плохой э, с, Начнем Осмотр, как всегда с кузова, к сожалению, забыл свой толщиномер своего малыша китайского но ну, как бы, мне он больно и не нужен просто многим участникам проекта интересен весь процесс сканирования панелей с помощью толщиномера в следующий раз обязательно с собой возьму ну, а сегодня проведем осмотр визуальный в моем понимании, он более информативный, чем простой тыканье в лицевые панели далее осмотрим мотор проверим состояние салона ходовую попытаемся протестировать если машина на, на номерах если получится хозяина уговорить 200 а, 200 дать машину протестировать прямо, на дороге проверить. Налево. именно уговорить, потому что бельгийцы в тех случаях, когда машина метров, без номеров редко соглашаются на тест-драйв ну как бы это вполне объяснимо, потому что в 9 случаях из 10 они продают машину за цену ниже рыночной, поэтому в своем праве отказать в тест-драйве. Тем не менее, мы всякий раз стараемся машину проверить на ходу, это логично, это нормально, и это, сами понимаете, вполне обосновано. В общем, проведем обычный перекупосмотр с последующим торгом. До слез многим нравится это выражение На самом деле пока мы не будем Но э, аргументированно э, Акцентированно будем указывать Хозяину на косяки машины На недостатки На вложения, которые необходимо провести Для того, чтобы она стала э, пригодной Для выгодной продажи Поверпите В общем направо. Мы подъезжаем к пункту назначения Брат уже скорее всего на месте э, Передам ему привет От всего сообщества Потому что очень многие соскучились по моему брату. Как, в принципе, и я. Я его не видел месяц. Вот. И, в общем, проведем стандартную процедуру проверки машины. Не на вшивость, а на пригодность, Как я сморозила. Ну вот, я вроде на месте. Но даже дом номер 11 по этому адресу была Назначена встреча, найти не могу. Сейчас позвоню хозяину и попрошу его поджечь пару покрышек. Чтобы по столбу дыма отыскал я этот адрес. Надо будет позвонить брату, узнать, где он. Еле-еле нашел это место. Были трудности с поисками. Вот, Добрался. Вот у кого-то есть. Впечали мобиль. Автокар. Я тебе не заплачу. За использование. За нарушение, точнее авторских прав, даже не надейся Это реально печаль и мобиль. Работы кругом и по кузову, и по салону. Это видел Дахи? Ты жна его что ли? Да. да? Bye -bye я это он взял открыл и это не успел открыть. Открыт. Открыт. Ах, ouais, сломать, не, не пройдет. Нет, пройдет. Je m'en fiche le <паси> <паси> не хочу так-то, смотри Знаете, какое безобразие Это надо переделывать Тоже вся машина крашена Вдоль и поперек Так, тут вообще страшное дело я да. ключ? Ключ вверх Руль но это нормальное явление для себя Так бывает Второй ключ есть? Иногда звук такой бывает. А стартером что ли связано это звук? Я так и не понял. не знаю, с чем связано. Раз, опять включу, выключу. Он два раза, может быть, был или один раз из пяти. Да. Слышь. Стартер был. Есть. Втягивающий. Заходи раз <связывая> так смотри обе фары на замену стартер на замену сзади видел какая тут он говорит фары да зачем Видят, ну кто, хоть они проходит, так, а, так кому она нужна смотри это видел да заднее крыло <связывая> Там тоже есть, да? чуть-чуть ну, можно будет, но не особо сильно. Вот это плохо, знаешь. Вот это вот не было, было бы намного лучше. Конечно, видишь, поклёвка, какой слой. Безобразный. он Снизу все Более менее сухо Масло очень плохое Масло очень плохое Походу 5 на 40 жидкое И грязное Кондиционера нету. А нет, есть кондиционер. Здесь смотри, стояла, выдрали. Кондиционер Там, не есть. Стоит в этом багажник. Ну, это провод. Есть допровод? Это плохо, знаешь. Это управляющие оставили они. Сзади не видно. Что ты бацаня спрашивал то Сколько с куда я говорю я знаю гаражистов а они тебе 500 евро если дадут это ты меня удивишь говорю здесь они... скажи ему по гушак а кюринг делаю а где кюринг я, я сделаю, герд -герд -герд. сделаю теперь посмотри Слышь, слышь. он Да. Да. Да. Да. Да. Да. Да.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 Кондиционер. Что, ты? что? ты? Как кондиционер Как ты? не ты? Как ты? Как Зимняя резина, это плохо Придется переобувать машину На этой, никто ее не захочет покупать Скорее всего Ее будут торговаться, потому что она очень шумная А в целом, под проект, конечно, машина неплохая Тут, конечно, работы немало, но Ничего Катастрофического Нерешаемого нет ну... Вот неприятное повреждение но ну, что Немножко Приподнимем умятины Наспаклюем и покрасим вот Эту вот шишку надо будет посадить То есть ну, все в принципе решаемо Аккуратненько переходиками покрасим Здесь, конечно Сторгуемся У этих машин бывает проблема С усилителем руля Он Электрогидравлический, будьте внимательны. Так, эта сторона у нас не крашена. Кроме заднего крыла. Переднее крыло тоже не крашено. Вот, конечно, неприятный момент Но ничего, запаяем. Это невелика. Беда. Фары менять надо.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 Ik denk dat dat die noten niet weet te kopen staan. Die noten mag niet meer op de naam van haar vader. Dus wat kisten nu zijn nu dat pommetjes je dat je weet pas dat je dat je weet pas dat je weet pas dat je weet pas dat je weet pas dat je weet pas dat je weet pas dat je weet pas dat je je weet pas dat je weet pas dat je Il faut faire partir complète, plus démarreur, plus échappement, les pneus... Ça, c'est les pneus hiver. Ça ne va pas... Ça, c'est les pneus pour... Ça fait bruit maintenant quand tu roules. C'est pour la neige. C'est pour neige, Oui, mais maintenant, il fait le bruit, il est comme Comment tracteur? А где этот самый э -э Кюринг? Это видел Кюринг? он живет да. и, и документы тоже а? а? 4, -3 -4. 4, -3 -4. А? А? Ну, в частной, да? Эти вмятины можно приподнять ну, я не даю тебе, сынок? Ты же А так машина прикольная, да? симпатичная она симпатичная вот, Если сделать да, имеется ее иметь. Надо... Давай тысячу предложим, предложим да, на реакцию. Если... А стартер этот, его почистим можно. Можно, можно. Нет, это не щетки, это втягивающий заедает. Можно почистить, попробовать. Ну, а. он недорогой, помню. Можем... А, да. Бушный 50... там, полтинник стоит, а. да, примерно. Даже может 30 найдется. Просто смотри, вот эти Смотри, Смотри, давай, давай здесь... посчитаем здесь красить это э, два элемента считай, красить надо. переходно вот так выходить вот так вот так будем красить ее потом фары снизу меняем снизу. Да, снизу. ну вот все вот так короче это полировка уйдет тоже, тоже наверное, покрасим смотри дальше фары обе фары на замену одна и вторая это 150 евро примерно 50. Плюс минус. это что ли ну это точка 70 евро брать если да по, по минимуму самому это 150 евро. Плюс фары 150 как евро. Зачем точку красить? Вот так Две точки же раз, вот разводят. Ну давай, ладно. Это, э, ла... э, это потом, uh, да. Э, а? Уходит. А, считай, 630 а тысяч, на пово а да. кто-то. Э? Угу. Давай этот быстрее, смотри. А Саминут сам сам да. я вот, у дискова. Потом смотри, этот раз-два элемента. Багажник тоже красится на поле. Тут без показки ничего не сделаешь. Это вот так надо не красить. Не, не, ну вытяну, видно будет, некрасиво. Машина должна быть. Это молодежная машина. Да, это молодежная да, машина, да. свежая должна быть. Это тоже. Здесь это смогу быть, чуть-чуть так получить. Это надо посадить, тоже посажу, а это накрасить. Вот это место на по-любому перекрашивать. Так, нельзя даже любой не знающий это увидеть сразу. Любого это напугает сходу этот этот тоже блин не знаю так красиво безобразно покрасить да вот видишь здесь тоже мятина то что и потом нужно будет на кончик крыла, кончик двери выходить вот так чтобы переход не видно было скорее всего а это вообще не знаю или же ретушировать или полностью покрасить тоже вот таким длинным пятном здесь полировка уйдет это заболируется полностью а дверь нет дверь уже Хотя, охей. А, нет, смотри. Вот здесь, здесь тоже заполируется. Вот здесь. А вот здесь уже начинается. Вот вот здесь вот не заполируется. Видишь, вот, вот цепляется отчетливо. Просто она вся по кругу, вот так, смотри, крыша ты. Его надо видео полностью освежать. Крышу видел. Да. Крыша-то ерунда. Что-то. Ритуш сделать и все. И конкретную хмече. Да, хмечеська, конечно реально печаль но ну, эти работают надо это ну, проверить ты спаси он по поэтому хозяин по тех или нет по, -по документам меня нет нет Жена Ремень да. не мертвый, но на замену по любому смотри. А масло, когда меня откусили у Я... <packing> Нет, нет, нет. 10 лет, да? <смех> ахи, ты это видел? Вот ты тоже крас... ты не красавчик, ахи, вот ты не красавчик. Я вообще сгнишаю. не. здесь, по-моему, ловить нечего. Капот менять это. Или, знаешь, единственный вариант, ломать цену и скидывать как есть. Вот так. А, а, а, а Кому допустим? нужен, извините поджопник для изображения? Тому и скинуть? Как он ставится? Ну Вот так. Короче, тысячи даже. Вообще в самый максимум в притык. Mm. Тут ловить нечего, короче, ну, скорее всего. Нет, уже 16, сказать, что скажи мы, может быть, ты еще предложим. Еще сколько... Да да, да, да, да, Никогда не надо сразу предлагать цену. Может быть, он предложит меньше, чем вы ожидали услышать. Точнее, он будет готов скинуть больше, а вы предложите ему цену, которая его вполне устраивает. Это тоже не история. Tout, ah, vie, vie. Oui, non, non non non. Mais écoutez, vous disiez que qu'est-ce qu'il y a moteur 200 300 euros. Les éléments, ça coûte rien parce qu'ils sont tous abîmés partout. Les, les portières, les, le capot et les morts complètement regardez les rouillés. Les pneus ça coûte ça vaut combien 100 euros quatre pneus. fait 500 euros pour pour pièce maxi grand maxi. Y a quoi Oui mais, sait, oui, mais avec la machine, ont, on, oui. on, a des, on a des machines spéciales pour oui. nettoyer des de, de, de, de. Oui. J'ai des machines spéciales, parce que moi j'ai aussi oui, fait des carouseliers, moi j'ai fait des c'est pour ça que tu, tu, tu, tu <rire> dis pas à moi qu ce que tu veux. Ah, okay, hein? Okay. ah. ah si vous connaissez, rien ah, à dire. Voilà, si mais vous, vous voyez Si vous connais eh. La ah, carrosserie, non mais ça a été fait. Voilà, Потому la carrosserie pour pièces, ça ne vaut rien parce que les éléments, tous griffés, abîmés. Oui, mais. Cette euh, portière-ci, elle est propre est un peu. C'est bien. Et c'est tout. Moi, non, même pas à la garder, elle est abîmée. Mais c'est bien. Mais quand tu. Faire, euh... Ah c'est Да, да. Но вы après. Ça. Ok oui. Ça. Ça, ça евро. rien. Je, je comprends, Это не ouais. pas une nouvelle voiture non ouais. plus, ouais. Ouais. Mais pas vous une nouveau, fait euros pour ça, pas okay. C'est pas vrai Ça Oui. Je comprends, ok. Mais avec Andouy Avec Andouille et tout. Ce griffe. Yeah. Ça ne part pas non plus. Cette Это est abîmée, elle Она abaimée. Capot oui. rouillé. Qu'est-ce qu'il y a Elle est le toit. Il, allez, c'était ah, oui. elle qui roulait. это est passée de contrôle. Ah, oui. Et nous on sait, C'est ça que mon fils dit. y en a. Le parchoc on... arrière est propre. Contrôle aussi. Mais Alors, ça passe pas le contrôle madame? C'est des mouvements pour rien, ça passe pas le contrôle. Ça passe pas sur eux, parce que regardez les phares sont cassés. Comment ça passe le contrôle Ça bouge. Si ça passe, il faut trafiquer, il faut donner un bacchiche. Autrement ça passe pas. Mais non, impossible. Pourquoi aller là-bas, payer combien, 60 euros pour rien Ça passe pas, ça va, ça va être refusé directement. Mais euh, il faut être réaliste, madame. Oui. Oui. Écoutez, dans ce cas-là... Ah ben, mais qu'est-ce que tu dis là Je vous dis, euh, le prix, comment, comment dire, euh, le meilleur prix, meilleur entre meilleurs, c'est 1000 euros. A... Mais pas passé contre là, Mais Non, bien sûr, non. Comme visa... Ça, euros. C'est C'est euros, euros, moi, je ne dis pas Alors, Je vais ah. dire maintenant, c'est qu ce que tu as dit. Elle s'est allée pour vous dire..... Le broyage euh... est bon Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал Я Субтитры а. создавал Ой, Еще какие-то, оказывается, есть моменты Видите, никогда нельзя понимать скоропалительных решений Есть проблемы с уступлением Сейчас проверим да? вообще наверху, прям вверху, вверху, ходовая в идеале практически. Конечно, желательно выехать от раз но этого сделать не получится, поэтому придется удовольствоваться Проверка на месте. Ах, и у него сцепление мертвое. Это так проверяется сцепление. Третья скорость, ручник. Смотрите наоборот. Смотри, Ахи. Ой, полностью просто сцепление. Давай, короче, 42 конечно Верх удер 216 Вау! Эй, вечер русский! Не танцуй! Не танцуй! Не окей? Не танцуй!